Добро пожаловать на программу «Иисус Целитель». Мы так рады, что вы с нами. Мы призываем вас стать учениками. Возьмите свою Библию, блокнот, ручку или карандаш и учитесь вместе с нами. Ведите записи. Мы верим Богу об ответах для вас. Мы верим, что Бог даст вам ясность. И Бог поручил нам учить об уме. Бог дал нам здравый ум. Он принадлежит нам во Христе, и нам нужно взять то, что нам принадлежит. И Бог дал нам Свое Слово, с помощью которого мы можем обновлять свой ум. Откроем наше базовое местописание, 2 Тимофею 1.7, в переводе Короля Иакова. Павел пишет, Ибо Бог не дал нам духа страха. Неблагодарны ли вы? И с тем, что не от Бога, у нас нет ничего общего. Христианам, детям Божьим нечего делать с тем, что не от Бога. Бог не дал нам духа страха, но силы и любви и здравого ума. Вот что Он нам дал. Что такое дух силы? Это наша власть, и Его сила поддерживает нашу власть. Он дал нам дух силы, любви и здравого ума. И как я уже говорила, у нас нет ничего общего с тем, что нет Бога. Библия говорит, что мы, люди Божьи, дети Божьи, принадлежим к семье веры, и Божьей семье присущи определенные вещи. Семье веры – свойственные определенные вещи, и страх не входит в их число. Его нет в семье веры. Мучение, не присущей семье веры. Депрессия, не присущая семье веры. Депрессия, паника, тревога и страх настолько типичны для этого мира, что, потеряв бдительность, можно решить, что это нормально. Это не нормально. Я имею в виду для Божьей семьи, для Божьего народа. Это не то, что Бог нам предназначил. И если вы замечаете это в своей жизни, Перестаньте с этим мириться. Вы можете этому противостать, используя свою власть. И, как я уже сказала, с тем, что не принадлежит семье Божьей, нам делать нечего. Мне вспомнилась одна история. Я постоянно рассказываю истории о себе, о своей семье, и я продолжу это делать, потому что это помогает людям увидеть ответы. Когда моему младшему сыну было около трех или четырех лет, ему нравилось все исследовать. И это мягко говоря, потому что на самом деле он все время пропадал из дома. Мы постоянно искали этого ребенка повсюду. Наш дом стоял на гектаре земли в окружении множества пустых участков такого же размера. Так что от ближайших соседей нас отделяло огромное пространство. И вот, мой сын выходил за дверь и шел, куда глаза глядят. Ему было три года, и он уходил куда-то в холмы. Мы жили у подножия гор, и понятия не имели, где он, потому что каждый раз он уходил в другом направлении. У него не было какого-то любимого места. Он каждый раз шел в новые места. Мы его ругали, шлепали, делали все, что могли, а он все равно уходил. Так что мы поставили замки и целыми днями держали двери запертыми, чтобы он не ушел. Но он просто брал стул, подталкивал его к дверям, отпирал их и выходил. Мы спускались вниз, двери открыты на распашку, а его нет. И следующие 45 минут мы прочесывали холмы в поисках ребенка. Знаете, обычно в этом возрасте дети боятся оказаться вне поля зрения родителей. Но только не он. Он это обожал. Он просто уходил. И это продолжалось месяцами, каждый день. Наконец, наши двери выглядели так, будто мы жили в криминальном районе. На входной двери, через которую он выходил, стояло пять замков. Но он отпирал их все, хотя они не отпирались одинаково, у них были немного разные механизмы. Мы думали, что это ему помешает. Но ничего не вышло. И тогда меня осенило. Я закрою три замка, а два оставлю незапертыми. И попытавшись отпереть все, он в итоге два закроет. Только так нам удалось это остановить. Но выглядело все это... Боже мой, кто пытается пробраться к вам в дом, Нэнси? Никто, просто это мой сын пытается выйти. Это так печально. Однажды мы проводили собрание персонала у себя дома, и нас было человек 15-20. По окончании собрания я рассказала всем о том, как наш ребенок уходит на улицу. И один из работников спросил, а где он? И до меня дошло, я не знаю. Так что мы все разбежались и начали прочесывать окрестности в поисках ребенка. А мы не были знакомы ни с кем из соседей, потому что они жили далеко. Дальние соседи обычно не знакомы. Итак, мы разошлись во всех направлениях. И как я уже говорила, нас было человек 15-20, но за 45 минут мы его не нашли. Я никогда не паниковала, я никогда не волновалась, потому что это был его образ жизни. А мой образ жизни был искать его. И я спросила сотрудников, «Вы спрашивали соседей с той стороны, не видели ли они его?» Они ответили, да, мы спрашивали, и они сказали, что не видели его. И я сказала, «Ну, сходите еще раз и спросите, не видели ли они его». Они согласились, сходили к соседям и, вернувшись, сказали, «Ну, мы кое-что узнали, пастор Нэнси». Я спросила, «Что?» Они сказали, «В первый раз на вопрос, слышали ли они что-то и видели ли они вашего сына, соседи, ответили нет». Когда же мы пришли во второй раз, они сказали, «Погодите». Кажется, мы слышали, как открывалась наша дверь. Пойдемте проверим. Так что, когда наши сотрудники пришли во второй раз, соседи решили пройтись по дому и посмотреть. Они поднялись наверх, и там он сидел за косметическим столиком хозяйки и играл с игрушками. Он сначала зашел в детскую комнату, взял игрушки, а потом пошел в спальню, сел за косметический столик и играл со всеми этими игрушками. Вы понимаете, мы с этими людьми не были знакомы. Понимаете? Они не знали нашего ребенка, мы не знали их. Он был не в том доме. Мы семья Веры, и нам не место в доме беспокойства. Нам нечего делать в доме страхом. Это не наш дом. И мы не должны впускать в свой дом что-то из другого дома. И сами не должны оказаться в другом доме вместо дома семьи Веры. Я рассказала эту комичную историю, чтобы донести мысль, что у нас есть семья. Это семья Веры. И в доме семьи Веры есть определенные предметы обстановки, и беспокойство не входит в их число. Дом Веры не обставлен страхом. Нам нечего усаживаться в кресло страха, откидываться на диван беспокойства и считать это частью своей жизни. Это не часть нашей жизни. Это не должно быть нормой. Наша жизнь не должна быть обставлена тем, что большинство в этом мире принимает и называет нормальным. Для нас это ненормально. Так давайте же распознаем, что не присуще семье веры и противостанем этому. Послушайте, жизнь верующего требует ежедневного применения власти. Ежедневного. Не ждите, пока все пойдет под откос, чтобы начать что-то запрещать. Жизнь веры – это жизнь противостояния, не потому что вы уже чувствуете, что вас одолевают, а потому что вы запрещаете чему-либо выходить из строя. Вы знаете, родители, воспитывающие здоровых и здравых детей, очень хорошо осведомлены о том, что происходит в их жизни. Они постоянно удерживают порядок своей родительской властью. Мои родители были женаты более 60 лет, по-моему, 62 года, прежде чем они ушли домой к Господу. И больше всего с нами дома была мама. Папа был фермером, и он в основном был вне дома. Поэтому мама растила четверых детей и делала это вполне умело. Трое из нас стали пасторами. А еще одна сестра, тоже христианка, работала школьной учительницей и служила в своей поместной церкви. Так что подход моей мамы к воспитанию принес хорошие плоды. И она была внимательной. Ей не пришлось выгонять что-то из жизни детей, потому что она не давала ничему дурному войти. Нам не нужно всю жизнь пытаться от чего-то избавиться. Не поймите меня неправильно, у нас есть власть, чтобы прогнать все дурное. Но верно используемая власть не дает дурному даже войти. Нужно применять власть к своей умственной жизни. Нужно использовать власть на арене ума. Мне вам не передать, сколько раз я говорила «ум», перестань думать об этом. Я запрещаю тебе принимать эту мысль. Я разговариваю со своим умом и говорю, «Мир моему уму! Мир!» Ты не будешь метаться, ты не будешь вынашивать сомнения, ты не будешь прокручивать мысли страха. Вам нужно говорить со своим умом. Почему? Потому что мы мыслим здраво верой, не чувствами верой. Обновленный ум, ум, мыслящий в соответствии со Словом Божьим, распознает мысли, которые не из Дома Веры. Мы – семья Веры, а Дом Веры меблирован здоровьем. Дом Веры обставлен миром и радостью, и мы можем расположиться в этой замечательной обстановке Дома Веры, и она станет нашей действительностью. Аминь. Слава Господу! Но важно осознавать, что у Веры есть враг. Неправильное мышление. Враг веры. Неправильное мышление. Если мы распознаем неправильное мышление и изгоним его, дьяволу не с чем будет работать. Я не устану напоминать. Дьявол не может работать через правильное мышление. Не может. Ему необходимо внедрить в вашу жизнь неправильное мышление, чтобы у него вообще был доступ. Но он не может заставить вас думать неправильно. Ваш ум в ваших руках. Он под вашим контролем. Послушайте. Медицина помогает людям, сколько может. Я не против медицины. Но не ставьте слова врачей выше Божьих слов о том, что вам принадлежит. Не соглашайтесь на меньшее. Вы можете пойти к врачу, и врач выпишет вам что-то. В этом нет ничего плохого. Но развивайте свою веру, высвобождайте свою веру, будьте в ней активны, а не только полагайтесь на медицинскую помощь. Задействуйте свою веру. Не пободрствовав, можно настолько привыкнуть к тому, что говорит медицина, что вы начнете принимать это за норму. Или подумайте, ну, это же происходит в жизни стольких людей. Это просто часть жизни. Но не для верующего. Затравленный ум, измученный ум, вынужденный заниматься самолечением – это не то, что Бог создал. И послушайте, Бог ни на кого не сердится за обращение к медицинской помощи. Он просто предлагает нам лучший путь, который заключается в том, чтобы питать веру, высвобождать веру, использовать веру. У меня был такой период, и вот я снова рассказываю о себе. Но я хочу, чтобы вы нашли помощь в этих историях, нашли ответы для своей жизни. Много лет назад у меня были некоторые симптомы в теле, и я пошла к врачу. Как я уже сказала, мы не против медицинской помощи. Это было лет 30 назад, или около того. И врач хотел прописать мне какие-то лекарства. И вот я вернулась домой, просто разочарованной в себе. Я думала, если бы моя вера была в правильном состоянии, я бы даже не нуждалась в медицинской помощи. Дьявол обвиняет вашу веру. У него нет на это никакого права. У него-то вообще веры нет. Я имею в виду Божьей веры. Почему? Потому что Божья вера действует. Дьявол подстрекает вас обвинять себя. Он просто подбрасывает вам эти мысли, и, приняв их, вы обвиняете сами себя. А он может уйти, потому что вы выполняете его работу за него, прокручивая его мысли и обвиняя себя. Мы все с этим сталкиваемся. И нам нужно научиться умело справляться с Его уловками. Итак, это было одним из испытаний, с которыми я столкнулась, будучи новообращенной. Я не хотела принимать лекарства, думая, Богу угодна вера. И я не хочу принимать лекарства и быть неугодной Богу. Ведь принимая лекарства, я не в вере. Так я мыслила. Понимаете? И мой муж сказал мне кое-что, «Дорогая, не отказ от лекарств угоден Богу, а вера». Мой муж пытался сказать мне, «Не думай, что ты не угодна Богу, угождай ему, используя свою веру». На самом деле, можно и отказавшись от лекарств, не использовать веру и не быть угодными Богу. А можно в каких-то случаях принимать лекарства и использовать свою веру, и Богу это будет угодно. Позвольте вам сказать, почему применение веры угодно Богу. Потому что вера дает ему разрешение помочь вам. Верой вы разрешаете ему действовать для вас. Если вы не используете веру, у него нет разрешения помочь вам, а он хочет помочь вам. Он не пытается найти недостатки в вашей вере. Он пытается найти доступ через вашу веру. И ему не угодно, когда мы не применяем, не используем свою веру, потому что тогда он не приглашен. Двери не открыты, чтобы он мог помочь нам так, как он хочет помочь нам. Итак, мой муж сказал, «Дорогая, не отказ от лекарств угоден Богу, а применение веры». Ну, я услышала это, но до меня это не дошло. Почему? Потому что я все еще мыслила неправильно. Но когда Дух Святой мне кое-что сказал, я получила помощь изнутри. Дух Святой сказал мне, принимай лекарства, но пока ты принимаешь лекарства, питай свою веру и применяй свою веру. То есть, трать веру, используй веру. И когда твоя вера достигнет необходимого уровня, нужные меры, я скажу тебе, когда перестать пить лекарства. Как просто! Он ведь наш помощник, он наш наставник. И в таких вопросах он нас тоже наставляет. Послушайте, лучше всего, когда наша вера уже на таком уровне, что мы не нуждаемся в лекарствах. Но мы все находимся на разных уровнях духовного роста. Так что не занимайтесь духовным или ментальным самобичеванием из-за того, что вы не там, где хотите быть. Просто угождайте ему там, где вы находитесь сегодня, используя ту меру веры, которая у вас есть. Я заметила в Слове, что Иисус никогда не упрекал людей за их меру веры. Он упрекал их за то, что они не использовали свою веру. Если вы используете веру, ваша мера растет. Но если вы никогда не используете свою веру, ваша мера не будет расти. И вот Дух Божий сказал мне, принимай лекарства, но пока ты их принимаешь, питай свою веру. Он не сказал «используй лекарства вместо веры». Понимаете? Не заменяйте лекарствами веру, Божью силу, силу исцеления. Если вам нужна медицинская помощь, Бог не осуждает вас за это. Но Он предлагает вам еще один дополнительный поток. И на самом деле нам следует стремиться к лучшему, к тому, чтобы мы не нуждались в медицинской помощи благодаря зрелой вере. Но пока мы растем, нам нужно сотрудничать с Духом Святым в том, как Он ведет нас. Нельзя руководствоваться тем, что говорят другие, что Дух Святой говорит вам. Он будет вести вас, исходя из вашей меры веры. Дух Божий не скажет вам что-то делать на основании меры веры другого человека. Он будет вести вас согласно той мере веры, которая есть у вас сегодня. Он не будет вас вести на основании меры веры, которую вы хотите или желали бы иметь. Он будет вести вас на основании той меры веры, которая у вас есть сейчас. И когда вы последуете Его водительству, все получится. Возможно, это не тот путь, который вы хотели избрать, но если вы последуете за Ним, Он всегда приведет вас к успеху. Всегда. Он каждый раз приводит нас к победе. Именно так Дух Святой поступил со мной. Он повел меня в тот день, исходя из моей меры веры в тот день. И Он сказал мне, «Принимай лекарства». «Но питай свою веру Словом Божьим и применяй свою веру». Это значит говорить Слово, не просто читать, а говорить его, активно подвязаясь за веру. И он сказал, «И когда твоя вера достигнет необходимой меры, я скажу тебе прекратить прием лекарств». Какая свобода от давления? Ведь бывают ситуации жизни и смерти, и дьявол пытается напугать вас принятием решений в вопросах жизни и смерти. У вас есть помощь в принятии этих решений. Божественный помощник, Дух Святой внутри вас. Он будет вести вас, направлять вас. Он ваш советник. Он готов вас консультировать по вопросам здоровья. И я поступила так, как он сказал. Я начала принимать лекарства. И знаете, когда нет симптомов, легче верить. Мне не приходилось иметь дело с болью или, скорее, с отвлекающими симптомами. Лекарства помогали, успокаивая их, и моей вере легче было ухватиться за что-то. Но я питалась словом. Я использовала свою веру. Я применяла ее. Я делала это каждый день. Спустя примерно три месяца такой ежедневной практики, так же нежно и просто Дух Божий сказал, Теперь можешь прекратить прием лекарств. Я так и сделала, и у меня больше не было никаких симптомов. Разве это не успех? Некоторые из вас, возможно, принимают лекарства, или вы размышляете, стоит или не стоит. Вот что я вам скажу, следуйте за миром, а не за давлением. И я не говорю о ментальном покое. Я говорю о мире вот здесь, в вашем духе. Потому что дьявол попытается обвинить вас в том, что ваше христианство терпит крах. Или он попытается обвинить слово, обвинить вашу веру в том, что она не работает. Потому что дьявол обвинитель, он клеветник, братьев. Но не волнуйтесь обо всем этом. Игнорируйте все это, отвечайте на все это. Важно, на что у вас мир внутри. За 25 лет пасторства ко мне подходили разные люди и говорили. «Пастор Нэнси, врачи говорят, что мне нужна операция, но я не хочу эту операцию, поэтому я не буду ее делать». И я отвечала, «Хорошо, никто, наверное, не хочет операции, разве что у человека сильнейшая боль, и он знает, что операция может принести ему облегчение, но обычно...» Никто не хочет операции, однако нежелание чего-то не равно вере. Когда вы не хотите что-то делать, убедитесь, что у вас есть вера, чтобы не делать этого. Что вам говорит ваша внутренность? не ваш ум и не ваше желание, что говорит ваш дух. Если вы последуете за своим духом, я вам гарантирую, все закончится наилучшим образом. И во всем, что говорит дух, нет никакого осуждения. Никогда не будьте под осуждением, если вы принимаете лекарства или вам нужно обратиться за помощью к врачу. Просто питайте свою веру, а затем применяйте ее. Дух Святой поведет вас. Вам не нужно все решать в одиночку. Не решайте что-то сами, потом, называя это, «Мне Бог сказал». Вы слышите? Не решайте что-то сами, потом, называя это, «Мне Бог сказал». Будьте искренни. О чем Бог говорит со мной в Духе? Он будет вести вас и взаимодействовать с вами, на основании вашей меры веры сегодня. Сегодня. И знаете что? Когда-то Он вел меня в одном направлении, а спустя годы, поскольку я питаю свою веру все это время, Он, возможно, больше не поведет меня тем же путем, потому что моя вера выросла, и ваша вера растет. Аминь. Просто используйте свою веру. И следуйте водительству Духа, как Он ведет вас. Не просто следуйте за восторженными людьми. Кто-то может прийти от чего-то в восторг и сказать, «Знаешь, Слово работает! Не делай того, не делай этого!» Послушайте, просто следуйте за своим Духом, потому что Дух знает вашу меру веры. Вы спросите, «Пастор Нэнси, как узнать, не вышел ли я за пределы своей меры веры?» Ну, когда вы в вере, у вас мир и радость. С радостью вы пойдете, ведомы будете с миром. Когда вы действуете в рамках своей меры веры, у вас есть мир и радость по этому поводу. Если же вы собираетесь что-то сделать и теряете мир, я говорю о внутреннем мире, а не об уме. Я говорю о вашем духе. Если у вас нет мира в сердце, в духе по поводу чего-то, не делайте этого. Следуйте за миром. Мне приходилось принимать серьезные решения, решения, касающиеся миллионов долларов, и я не слышала голос. У меня был лишь мир, потому что мир – это и есть ясность. На что у вас есть мир, то и делайте. Бог предназначил нам жизнь в мире и спокойный ум. Добро пожаловать на программу «Иисус Целитель». Мы так рады, что вы с нами сегодня. Мы продолжим учить об уме. Это такая обширная тема. И чем лучше наша умственная жизнь, чем больше она соответствует слову, тем лучше и слаще становится жизнь. Каждому из нас нужно работать над своей умственной жизнью, живя на этой земле, никому не избежать необходимости с ней разбираться. Нам нужно стать искусными в своей умственной жизни, а для этого нужно быть искусными в слове, которое приводит нас к здравому мышлению. И для меня привилегия служить вам в этом направлении, Бог наделил нас такими богатыми и изобильными благословениями, и нам не нужно, чтобы на их пути стояло неправильное мышление. Нам принадлежит исцеление, процветание, радость, мир, а также нам принадлежит здравый ум. И нам нужно использовать свою веру, чтобы все больше и больше возрастать в здравости ума то есть, в его обновлении. Обновленный ум — это дисциплинированный ум, а необновленный ум — это недисциплинированный ум. Знаете, когда дети недисциплинированы, они идут туда, куда не следует, трогают то, что не следует, делают то, что не следует. Точно так же ведет себя недисциплинированный ум. Он идет куда не следует, касается того, что не следует, позволяет вам делать то, что не следует. Нам нужно привести свои мысли в соответствие со Словом и сотрудничать с Богом в обновлении ума – Радостное привилегия, потому что мы делаем это не просто своими силами. У нас есть божественная помощь. Нам помогает Дух Святой. Нам помогает Слово, Божья благодать и Божье благословение. Во втором Тимофею 1,7, в нашем основном месте писания в этой серии уроков Павел пишет Тимофею, ибо Бог не дал нам духа страха. Не рады ли вы, что Бог не причастен к страху, и мы можем жить в свободе от этого мучительного явления, потому что страх это мучение. Он мучает ум, мучает каждую сферу жизни. И Бог не дал нам духа страха. То есть, работая с нами, Бог не делает это через страх. И если в вашей умственной жизни возникает какой-то страх, не нужно задаваться вопросом, может быть, это Бог надо мной работает. Может, Бог хочет, чтобы я с чем-то разобрался. Нет, Бог не действует в таком ключе. Страх не Его подход. Бог не взаимодействует со Своими детьми через страх. Также нам известно, что страх — это дух. И хорошая новость в том, что у нас есть полная и абсолютная власть над этим духом. Аминь. Нам нужно противостоять страху. А страх может проявляться в виде беспокойства, депрессии, тревоги, подавленности, панических атак. Все это – симптомы или следствия страха. Итак, Бог не дал нам духа страха, но Он дал нам духа силы. Что это? Власть. Бог дал нам власть, чтобы разобраться со страхом. И если мы ничего не будем делать со страхом, и Бог не будет. Осознайте это. Так часто люди сидят и ждут, «Боже, почему бы тебе не разобраться с тем, что атакует мой ум? Он уже сделал что-то. Он дал вам власть. Вот что Он сделал. Он дал вам власть, чтобы вы могли разобраться с этим». Вы скажете, «Ну, я хочу, чтобы он разобрался с этим». Послушайте, если у вас есть власть, чтобы разобраться с духом страха, значит, она в вашем распоряжении круглосуточно. И вам не нужно ждать, пока Бог явится. Вам не нужно ждать, пока придет какой-то служитель или кто-то из верующих. Вы можете с этим справиться. Божья доброта и мудрость в том, чтобы ввести вас во власть, признаваемую небесами, и небеса вас поддержат. Так что не ждите, пока Бог что-то сделает с тем, что беспокоит ваш ум. Сами что-то сделайте. И вот что я поняла. Тому, чему вы не противостоите, вы разрешаете остаться. Тому, что мешает нам позволено оставаться, пока мы не противостанем и не скажем ему уйти. Библия говорит, «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Вы скажете, «Ну, я пробовал, и не сработало». То есть что, слово не работает? Нет, слово всегда работает. Если нет результатов, значит, мы что-то недоделали. доделали. Аминь. Для меня привилегия чудесная привилегия учить на эту тему потому что это помогает обнаружить что мы возможно не доделываем что мы оставляем без внимания с чем мы уполномочены разобраться и все же не разбираемся Поэтому я так ценю то что Павел написал Тимофею это наставление для нас о том что Бог не дал нам духа страха то есть всю жизнь вы можете жить в свободе Решите, мне надоело жить со страхом, преследующим меня повсюду, терзающим и мучающим меня так, что я даже не могу отдыхать, не могу спать. И даже в часы бодрствования я неспокоен, не умиротворен. Послушайте, Бог предназначил нам жизнь в спокойствии, жизнь в мире. Он не автор страха и мучений. И я поняла, что Бог позволяет нам иметь все, что нас устраивает или что мы допускаем. Если мы согласны с тем, что дети нам перечат, Бог позволит нам так жить. Если мы смирились с тем, что у нас недостаточно средств на финансовые потребности, Бог позволит нам так жить. Но если вы когда-нибудь решите, «Погодите, Бог дал мне нечто большее, и я больше не буду мириться с тем, что есть, с тем, что дети мне перечат, с недостатком обеспечения, я больше не буду с этим мириться». Когда вы решите согласиться с Богом, Божья сила вас поддержит. Аминь. Ваша власть будет работать. И послушайте, мы все когда-то мирились с тем, с чем не должны были. Мы все мирились с тем, с чем не должны были мириться. Мне нравится свидетельство брата Норвела Хейза, драгоценного мужа Божьего, которого Бог использовал, чтобы пролить свет на тему веры, исцеления и поклонения. Много лет назад у его дочери на руках появилось 42 нароста. И он начал молиться, «О Боже, сделай с этим что-нибудь! О Боже, сделай с этим что-нибудь!» В начале его христианства его не учили слову веры и власти во Христе. И он ходил по дому, говоря, «О Боже, сделай что-нибудь с этими наростами на теле моей дочери». И он продолжал делать это день за днем. По крайней мере, он показывал, что его это не устраивает. В то время он еще не знал того, во что Бог ввел его позже. Но, по крайней мере, поступая так, он показывал Богу, я не согласен с этим. Когда вы показываете Богу, что вы не согласны с тем, что не должно быть в вашей жизни, и вы проявляете жажду и желание знать, Бог введет вас в необходимое знание. Итак, он молился, «Боже, сделай что-нибудь с телом моей дочери, сделай что-нибудь с этими наростами». И вот, однажды он шел по гостиной своего дома и внезапно оказался на небесах. Только что он ступал по земле, а следующий шаг уже сделал на небе. Бог восхитил его на небо. И Иисус встал перед ним и сказал, «Как долго ты собираешься терпеть эти наросты на теле твоей дочери?» Брат Норвелл был потрясен. Он подумал, «Что ты имеешь в виду, как долго я буду терпеть? Я прошу тебя что-то сделать». Иисус дал ему понять, «Ты просишь меня что-то сделать, а я жду, когда ты перестанешь мириться с тем, что происходит». Прислушайтесь к вопросу, который Иисус задал ему. «Как долго ты собираешься терпеть эти наросты на теле твоей дочери?» Иисус вывел его на свет, научил его, объяснил ему, «Я уполномочил тебя говорить с тем, чего ты не хочешь в своей жизни. Говори». И он получил откровение о своей власти через этот опыт. Он рассказывал, «Я вернулся с небес и был готов разобраться со всем этим». Я собирался войти в спальню дочери, а у нее в гостях был друг. И когда я направился к ее комнате, навалились мысли, «Не позорь ее перед другом! Не надо делать это перед ее другом!» Кто из вас знает, что дьявол не хочет, чтобы вы противостояли ему? И он найдет любую причину, чтобы заставить вас сложить свою власть, чтобы он мог остаться подольше. И брат Норвелл осознал, Доводы ума пытаются отговорить меня от действий в соответствии с только что обретенным светом. Послушайте, получив свет Слова, действуйте. Действуйте. Папа Хеген был нашим духовным отцом много-много лет назад, прежде чем он ушел домой к Господу. И он говорил нам, «Опасно прийти к свету и не действовать в соответствии с Ним. Обретя какой-то свет, действуйте соответственно, а не просто говорите, «О, как хорошо!» Не просто восхищайтесь им. Слава Богу, Слово достойно восхищения, но не останавливайтесь просто на восхищении, будьте исполнителями Слова. И вот, брат Норвелл решил, «Нет, мне все равно, что там ее друг». Он вошел в комнату, обхватил руками голову дочери и сказал, «Я проклинаю эти наросты, засохните и оставьте ее тело во имя Иисуса». Он взглянул, и наросты все еще были там. Он вышел и сказал, «Спасибо тебе, Иисус, за то, что она исцелена от наростов. Я благодарю тебя за то, что им больше нельзя оставаться». И он просто славил Бога за ее исцеление». Я благодарю Тебя, что она исцелена. Я благодарю Тебя, что она свободна от этого. И он просто продолжал славить. Около сорока дней он просто продолжал славить. И я хочу, чтобы вы кое-что увидели. У брата Норвала был опыт встречи с Иисусом. Он попал на небеса. Люди думают, если бы только Иисус пришел, если бы Иисус просто пришел в мой дом и разобрался с этим, все было бы в порядке. Во время земного служения Иисуса были люди, которые видели Его постоянно и все равно не верили. Не возможность увидеть Иисуса приносит результаты, не какой-то впечатляющий сверхъестественный опыт. И я не принижаю это. Я лишь говорю, что у вас может быть сверхъестественный опыт, впечатляющий опыт. Но без добавления веры сам по себе этот опыт вам не поможет. У брата Норвела был такой опыт, но сам по себе этот опыт не помог ему. Он должен был добавить свою веру. Он пришел, проклял наросты на теле дочери, но, казалось, ничего не изменилось. И вот тут требуется вера. Что делать с того момента, как вы разобрались со своей нуждой верой, до того момента, когда вы увидите проявленный ответ – прославлять. Вот что нужно делать с момента высвобождения веры до момента, когда ответ придет в видимый мир. Славить. Он так и делал последующие 40 дней. «Иисус, я славлю Тебя, что моя дочь исцелена». Он больше не просил Иисуса сделать с этим что-нибудь, а славил Его за то, что эта проблема решена. Он славил «И славил, и славил». Мне так нравится то, что сказал брат Копланд. «Это изменит вашу жизнь, если вы ухватитесь за это». Он сказал, «Молясь, вы что-то берете, но прославляя, вы выигрываете сражение». Послушайте, «Молясь, вы что-то берете, но прославляя, вы выигрываете сражение». Часто люди ждут, пока битва закончится, а битва ждет, пока ваша хвала ее прогонит. И именно так поступил брат Норвелл, произнеся слова веры, высвободив свою власть, высвободив свою веру. Он продолжил высвобождать свою веру через хвалу. Хвала – один из способов высвобождения веры. Он не высвобождал свою веру, продолжая возлагать руки на дочь и повторяя свой приказ снова и снова, как будто его власть не сработала. Он пребывал в вере, прославляя. Аминь. Потому что вера высвобождается через провозглашение слова, через исповедание слова. Но вера также высвобождается через чудесный акт прославления. И именно этим брат Норвелл занимался в последующие 40 дней. Он просто славил Бога, и казалось, что ничего не меняется. Но однажды его дочь была в своей спальне. Она занималась тем, что детям нужно делать периодически. Наводила порядок в своем шкафу. Все вещи лежали на кровати, и она вешала их обратно в шкаф. Она брала вещи с кровати и вешала их на штангу. Затем брала следующую партию и вешала на штангу. Брат Норвелл находился в гостиной. Взяв очередную партию одежды и потянувшись, чтобы повесить ее на штангу, она взглянула на свои руки, и они были абсолютно чистыми. Все наросты мгновенно исчезли. Секунду назад, когда она вешала одежду, они были там. А когда она в следующий раз потянулась с одеждой к штанге, наросты исчезли во мгновение. Она закричала и привалилась спиной к стене. Видите ли, если что-то не проявляется прямо в том мгновение, когда вы молитесь, это не значит, что молитва не работает. Не беспокойтесь о том, сколько времени пройдет, прежде чем проявится ответ, прежде чем ваша победа станет очевидной. Не беспокойтесь о часах. Не беспокойтесь о календаре. Вера не знает времени. Вера полагается на Бога, а не на календарь, не на часы. Вера не следит за часами. Вера не следит за календарем. Вера прославляет. Лишь прекратив славить, люди задумываются о времени. Неважно, сколько времени потребуется, просто славьте и славьте, и не переставайте. А сколько времени это займет? Я не могу ответить на этот вопрос, но я знаю одно. Бог спешит исполнить свое слово. А нам нужно научиться непоколебимо стоять на слове. Послушайте. Этому нужно учиться. Бог хочет, чтобы наша вера становилась зрелой чтобы наши навыки веры росли, чтобы мы мастерски верили в Слово. Искусная вера, зрелая вера, не учитывает внешние обстоятельства. Она занята только Словом. Аминь. Занимаясь обстоятельствами, мы показываем Богу, что мы еще не совсем искусны в вере. И послушайте, Бог не посылает против нас неправильные, негативные, тяжелые обстоятельства, но в тех обстоятельствах, которые приходят, Он помогает нам обрести искусную веру. Итак, брат Норвелл прославлял 40 дней, пока наросты не исчезли. Но когда же эта сила вступила в действие, когда Он приказал наростам, когда Он использовал свою власть. И я хочу вам напомнить, используйте свою власть даже над своей умственной жизнью. Видите ли, наросты она могла видеть и физически ощущать в теле. Но бывает, людей бомбардируют мысли, атакуя их день за днем. И хотя это не что-то осязаемое или видимое, это определенно можно почувствовать на арене ума. И тут тоже нужно использовать веру. Иногда дьявол наносит такие удары по уму, которые слово называет раскаленными стрелами. В Ефесянам 6 говорится о раскаленных стрелах и о том, что их все можно угасить. Все раскаленные стрелы можно угасить. А мы иногда позволяем раскаленной стреле слишком долго гореть. Что происходит с огнем, оставленным без присмотра? Он распространяется. Иногда люди не знают слова. Возможно, их не учили тому, о чем я сейчас говорю. Они не знают, что нужно применять власть. И их ум становится все более и более беспокойным. Так что уже кажется, что он им больше не принадлежит. Но я говорю вам, «Ваш ум все еще вам принадлежит». Как Павел сказал во втором послании к Тимофею 1, 7. «Бог не дал нам духа страха, но силы». Он дал нам дух силы, дал нам нашу власть, любви. Он дал нам любовь, изгоняющую страх. И не только это. Посмотрите, Он дал нам здравый ум. С момента рождения свыше здравый ум – часть вашего наследства. Поэтому, когда к вам приходят мысли, «Твой ум тебе больше не принадлежит, он мой», ответьте, «Бог дал мне здравый ум, и я не отдам его тебе». Нужно говорить, нужно научиться говорить дьяволу со властью, отвечать ему со властью. Никто не может сделать это за вас. Каждому христианину так важно это осознать. И я учила этому своих детей. У нас с мужем два сына, и мы их учили. Моя вера – это не твоя вера. Мое общение с Богом – это не твое общение с Богом. Мое общение может благословить тебя. Моя вера может благословить тебя, но они не твои. То, что вы живете в верующей семье, еще не значит, что вера автоматически есть в вашей жизни. Именно так христиане, выросшие в верующей семье, могут упустить веру они дают слабину в вере, расслабляются в своем духовном развитии, потому что привыкли быть рядом с теми, кто знает веру. Но то, что у кого-то есть вера, еще не значит, что она есть у нас. И поэтому, в каком бы доме вы не воспитывались, спасенным или не спасенным, вам нужна собственная вера. Была ли в вашей семье атмосфера спасения или нет, вам нужно собственное общение с Богом. Вам нужно самим познавать истину Божьего Слова. Аминь. И не слагайте свою власть, особенно в отношении здравого ума. Особенно в отношении здравого ума. Мне нравится, как расширенный перевод 2 Тимофею 1.7 описывает здравый ум. Это спокойный и уравновешенный ум. И посмотрите. С дисциплиной и самообладанием. Вы обладаете своим умом. Он под вашим контролем. Враг приносит всевозможные мысли. Он предлагает мысли. Это единственная сила, которая у него осталась. Иисус лишил его всего остального. Все, что у него осталось, это способность предлагать, внушать вам что-то. Но его внушения не могут победить, когда вы их не принимаете. Он вам угрожает? Это не важно. Чтобы угроза сработала, ее нужно принять, а вы имеете право ее не принимать. Как? Не прокручивайте ее в своей умственной жизни. Не вынашивайте эту мысль. Не позволяйте ей крутиться, повторяясь снова и снова. Как? Ответьте ей. Говорите этой мысли в ответ. Скажите, это не моя мысль, и я ее не приму. Аминь. «Смело заявляйте о своей власти». Если вы отвечаете слабо, дьявол распознает слабость. Вера – это смелое явление. Библейская вера – Божья вера смелая. И когда есть какая-то слабость, дьявол понимает, «А, я все еще могу действовать». У слабости одно звучание, а у смелости другое. У нас была маленькая собачка, Корги. С ней было не соскучиться. Она требовала много внимания, но была умилительна и очень умна. Мы жили на природе в окружении больших участков земли. И койоты ходили там даже посреди дня. А наша Корги выбегала за ограду, за рамки безопасности дразнила койотов, они неслись за ней, а она забегала обратно, потому что они не могли пролезть через ограду. Она выбегала, они гнались за ней, а она забегала обратно. Она была хитроумной, но не слишком мудрой. Она дразнила их. И однажды, просунув голову, она застряла в заборе. Когда мы поняли, что она застряла, мы вышли и увидели, что койоты уже собираются. Так что кто-то из нас приглядывал за ней, пока не получилось ее вытащить. Вот к чему приводит неправильное мышление. Нельзя заигрывать с неправильными мыслями. Нельзя просто касаться их и убегать в безопасное место. Выходить в неправильное мышление и возвращаться в безопасность, при этом думая, что все закончится хорошо. Однажды неправильная мысль поймает вас. Вы попадете в ловушку. Не заигрывайте с неправильным мышлением. Не заигрывайтесь с тем, что идет в разрез со Словом Божьим. Есть помощь для тех, кто застрял. Но не нужно попадать в такое положение. Не нужно. Почему же койоты собрались в тот день? Потому что увидели, что она попалась. Они услышали ее скулеж и распознали звучание слабости. Вот какую мысль я хотела донести. Они распознали этот звук и приготовились наброситься на добычу. К счастью, мы обнаружили ее до того, как с ней случилось что-то плохое. Но я хочу, чтобы вы знали, вере присуща смелость. Используйте свою власть смело. Аминь. Потому что дьявол понимает, что слабость означает, что человек сомневается в своей власти, сомневается в своей вере. А Бог дал нам дух силы, дал нам власть. Он дал нам дух любви и здравый ум. Аминь. Здравый ум принадлежит вам во Христе, и не уступайте его никаким неправильным мыслям.